Как отправить денежный перевод из Узбекистана в Украину? Для перевода денег из Узбекистана в Украину вы можете воспользоваться системой международных переводов, системой платежей SWIFT, переводом с карты на карту, почтовым переводом или электронными кошельками. Рассмотрим каждый из способов подробнее. Система международных денежных переводов. С момента запрета в Украине в 2017 году деятельности систем денежных переводов российского происхождения наиболее доступными вариантами для международных переводов стали Western Union, MoneyGram и RIA. Комиссия за перевод составляет от 1 до 2% от суммы и зависит от размера перевода и способа получения средств. Преимущество систем в том, что для получателя и отправителя денег нет необходимости открывать счета в банке, а скорость перевода может быть мгновенной. Перевод с помощью международной системы платежей SWIFT. При необходимости перевести большую сумму или если такая потребность регулярная, наиболее подходящим вариантом будет отправка денег через систему SWIFT. Стоимость перевода устанавливается каждым банком самостоятельно, но обычно составляет от 3% от суммы для небольших переводов и 0,5% для превышающих 10 тысяч долларов США. Платеж придется ждать в среднем 3-5 дней. Перевод с карты на карту. Если сумма перевода невелика, а у обеих сторон есть банковские карты, то осуществить перевод проще и удобнее с помощью соответствующих сервисов. Такую услугу на своих сайтах предлагают узбекские банки. Комиссия зависит от тарифной политики банка, но в крупнейших составляет 0,5% от суммы. Такой же принцип работы и у денежных онлайн-сервисов. Наиболее популярны из них TransferWise и PaySend. Преимущество такого способа перевода в скорости в среднем 15-30 минут круглосуточной доступности и невысоких тарифах. Почтовый перевод Если у вас нет желания связываться с банками или если получатель вашего перевода живет в украинской глубинке, где нет банковских отделений, но есть отделение Укрпочты, можно воспользоваться услугой Почты Узбекистана по международным переводам. Тариф составит 3% от суммы. Электронные кошельки и виртуальные деньги. Перевести деньги за границу можно также открыв свой электронный кошелек. Perfect Money, Payer, Advanced Cash, Skrill и другие. Также в 2022 году в Украине полноценно заработал всемирно известный платежный гигант PayPal. 17 марта сервис сделал более доступным частные платежи для Украины и отменил комиссии.